Ребят, это видео не последнее видео по Бэтмен Архам Сити. У меня еще будет босс. М -м так, после глиноликова, которого мы с Бэтменом убьем, точнее, будет потом женщина-кошка. Потом будет эта женщина-кошка и с боссом двулики. Мы все и потом все, ребята. Потом реально все будет закончиться.